Всем привет, ребята, с вами я, Супер Ан, и сегодня мы играем на версии 1.12. Тут мало чего изменилось, но посмотрим, это как летсплей. Ладно, начнем. Тут мы, Редспаун, появился на новую зимние. тут есть медведи я кстати видел я однажды ударил одного и сказал и скажу я вам совет не делайте этого потому что это был мой первый последний мир с ним ладно тут сосна она много даст с дерева это как 100 тысяч деревьев в одном. Мы сейчас тут чуть-чуть разве... Короче, сделаем... Чуть-чуть добудем дерево и пойдем куда-нибудь туда подальше оттуда. Я вот спамнился на острове и понять бы, что тут делать, блин, не достаю. Я хочу все сейчас чуть-чуть земельки... Оп, две штучки набрал, беру. Вот, сейчас вот туда поставлю. Отлично. Ну, и так сойдет. Начинаем рубить. Видимо, я так уже дарую. По а бобус я могу сказать вам. Вот. Что ему не нравится? Этому дербу А? Я вот что-то этого не пойму почему амблобус еще один ставим что этому дереву не понравилось я не знаю почему его нормально это всего 10 Ну, вообще ладно пошли когда на тот остров там надеюсь что им нормально будет Тут еще вот странный биом есть. Это даже не биом, а часть какая то пустынный. Короче, пляж песчаный, который находится посреди зимы. Вообще там снег этот Зим зимний снег и связь не этого с Иском мне это вообще никак. Так, уже мне показалось вечер. А я на нормальной сложности играю вот такой. Я не люблю избы, это, пожалуйста, меня. Я не люблю от этих монстров отбиваться. Так, пойдет. Мы сейчас направляемся к какому-нибудь деревню войти, потому что в этом лесу лишних всяких там ботиночков но помышать вот я про этот пляж вот я не пойму чё вот и что вот это за пустыня холоднющая приехали бы вы так в турцию а тут такие пляжи вообще Так, тут где-то должна быть деревня, потому что тут добавили побольше деревни, как я знаю. Ого! Ух, странно напугал. Там чё? Это подводная пещера! Красиво! Ну, видимо, она сейчас не для нашего. Раз... Не для нашего, прощай, вот Я это не люблю. Вот это вот неживые песочки. Я вот, меч... Я вот всегда так делаю. Да. Это очень красиво. И иногда в пустынных биомах вот эти вот гигантские пески. Это очень красиво. Поэтому это не делаю. Ладно, сейчас тут поели из этой фигни. О, тут еще одна пещерка. Отрываемся, отрываемся. О, сладкие ягоды, но не на сложности. Эти сахары. Сладкие, то есть ягоды могут нас того этот цвет отправить. И вот это вот яма страшная. Почему бы и не отправят? Блин, тут опять что-то зимнее начинается. Резко началось. Блин, тут какой-то еще был, видимо, собачий лес. Тут фига снега. Вот я не хотел специально этого снега брать. Я хотя бы буду бежать, пока мирная сложность не буду тратиться. Буду бегать. Так. так. Ну, опять какой-то страшный этот пляж. По-моему, это тут остров. Я сейчас, наверное, чуть-чуть как-то неудачно повернула. Опять вернулся. Ладно, вот этот остров сейчас посмотрим. Сосна, поэтому... Ладно, пошлите. Требиты белые с красными глазами. Не самое безопасное сочетание. Ой, какая-то трава поселеневшая стала после моих глаз. Ну, как а это земля? Я забыл, что земля не различается. Она только... Креативе размещается. Блин, ну тут еще не дофига, ну тут еще не прям лес. Ой, то есть летний лес. Тут еще есть что-то зимнего. Вот, например, я сейчас встаю более на ну, ладно. Давайте доплывем это нормально. Скорость вообще так хорошо. что-то я плыву без контроля. что можно было что-то. Ли? О лиса, я думала лава. Блин, вот сладких ягод сейчас. Вот это подзол. Я знаю. А, ну это надо ломать не своей ручкой. Под голыли. Ну вот это грубая земля она отличается. Видите, она не стакается. Ну. В смысле, она не стакается, а с обычной землей. Там было два кусочка обычной. Так, так, тяк, тяк. По ночи у нас еще не ночь. Идеальный ответ на вопрос. Видите, какие горы стали? По ним стало ходить страшно. Вот. Более... Больше блоков ставили туда толкать они в один блок делали просто трэйбл блок какой-то оп оп оп выберешься. Ну, уже видимо чуть-чуть подходим дерево тут какой-то пень заспаннвшийся и вот а чего я хожу так же не интересно делаем 44 доски, добавим 100 целос делаем палочки из палочки ручку из кирочки ничего ломаем палочкой эту штуку идем опять на гору Видим уже ночь, дом, берем кирочку и начинаем ломать камушек из пизи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11 12, 13 и 14. Последний. Я yes. собрал. Yeah. А. Ночь нащупили. А вещь я случайно как-то. Курицу с одного удовольствия. Yeah. Ладно, сейчас крафтим. Варстачел совсем любимыми. Начнем инструментим. Если я с скрафтил одну кирку. Но сейчас будет каменная. И добавляю вот этого. И делаю из этих 11 вот это вот. А вот это я не знаю для чего. Железо, я, видимо, не сходно иду. Давайте чуть-чуть тут найдем какую-нибудь шахту и в ней покопаемся. Вот, например, тут начнем копать. Нормальная высота. Оп-оп-оп. Сейчас нежелательно копать. Давайте уголь найдем. А уголь у нас не знаю где. Хорошо, правильно сказал потому что это правильно? Я не знаю. Какое-то новое дерево. Да, это то редкое дерево. Вот это что? Собираем. А, оно ну, не выпадает Давай ищем, ищем, ищем. И тут дофига дерево. Есть. Я ну приду. Просто нафиг срубаем это дорогая штука? Яс yes, выпала. Азалия. Азалия. Или ставлю удаление на куда? Так. Нам надо сейчас найти уголь. Сейчас бы на тот остров. Там я дофига меди видел и угля. Поэтому туда. Сейчас бы отправиться было. Нифига себе пещеры. Я такого не видел. Э, обманка, поймали. Ну, поймали, как поймали. Ладно, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!